Маткульт привет всем, можете угадать откуда, а я пока скажу, это апрельский выпуск новостей И начинается он с очень нескромного поздравления собственному сыну Михаилу Алексеевичу Салатееву, моему Мишеньке С победой во Всероссийской Олимпиаде школьников по программированию Миша пошел в число но все-таки вошел! Миша, победитель этой Олимпиады! Вот так вот! Дальше у меня целый ряд других новостей, которые я зачитаю из другого места, но обратите внимание на кучу коллабов, которые произошли в последнее время. Они ужасно интересные все, прямо оторваться невозможно! Смотрите их все! И продолжение следует! Дорогие друзья, подкульт привет всем! Ну вы понимаете откуда! из Санкт-Петербурга и всадник собор Дорогие друзья, кто живет в Питере Вы меня простите, что я никому ничего не сказал Бывает так, что хочется уехать строго семейным кругом Это как раз тот случай, поэтому Вы не обессуньте, я еще приеду в Питер с лекциями А пока я расскажу вам про новости Такой ролик импровизированных новостей Итак, в понедельник всех жду в школу 2107, уже в Москве, в 17.00 на лекцию про удивительные многогранники. 20 и 21, это вторник и среда следующей недели, я в Татарстане. 20 открытая лекция в Набережных Челнах, на самом деле я весь день читаю там лекции, в течение 20, но они в основном там для каких-то внутренних аудиторий, а вот последняя, э, по ссылке увидите, во сколько? По-моему, в 17.30. Она для всех. Тоже про многогранники. Вот Та же самая, грубо говоря, которая будет 2.1.07. Но наверняка будет другой ракурс и, так сказать, другая подача. Дальше. Казань. Казань Казани два мероприятия, оба открытых. Смотрите информацию здесь. Это в среду 21 23 В 23 пятницу нам с Егором на нашу хату придет Миша Светом. в виде стрима в прямом эфире. Вот такая будет неделя, замечательная и очень насыщенная. Ну а дальше мы вам расскажем, что будет дальше. Как-нибудь еще, в другой раз. Откульт, привет из Питера!